Привет, я Настя. Я изучаю китайский с Манманлай чуть больше года. До Манманлай китайский я не учила, но была мечта научить ребенка говорить на китайском. Пила множество детских курсов, потратила много времени, и потом пришла к тому, что все таки нужно выучить сначала язык самой. Пришла в Манманлай на фонетический курс, Закончила его, затем был грамматический, и дальше занятия в мини-группах. Вот до сих пор учусь, сейчас заканчиваю HSK3. Учеба в ману Онлайн мне нравится тем, что на все вопросы дадут ответы и столько раз, сколько понадобится, пока вот не поймешь все-все-все. Школу обязательно буду рекомендовать и уже рекомендую и, и буду продолжать учиться там.